Данное устройство укупорки на настольной стойке предназначено для укупорки трех видов тары, представленные предприятием заказчика. Два вида тары большего размера имеют одинаковые укупорочные колпачки, для их укупорки изготовлена общая укупорочная головка. Для самого маленького флакона изготовлена отдельная укупорочная головка. Все три флакона, помимо укупорочных колпачков, оснащаются вставками и пипетками. Перед началом работы устройство должно быть настроено на работу с конкретным типом флакона. Для этого сначала на пластиковом кронштейне устанавливается подставка соответствующего размера и фиксируется винтом барашка. Затем в зажим устройства у вставляется хвостовик, соответствующий укупочной головки. Для этого подвижная часть зажима слегка оттягивается вниз, и хвостовик вставляется до упора. Вынимаю укупорочную головку также при оттянутой вниз подвижной части зажима. Затем производят регулировку по высоте и центровку укупорочного устройства относительно флакона. Для этого на подставку устанавливают закрытый флакон, ослабляют винт ограничителя хода, ослабляют фиксирующий винт кронштейна. Устройство укупорки вместе с кронштейном перемещают по вертикальной стойке таким образом. Чтобы расстояние между укупорочной головкой и верхом колпачка составляло 15-20 мм. Центровку флакона относительно укупорочной головки проводят в радиальном направлении посредством уменьшения положения подставки. Во фронтальном направлении поворотом кронштейна с устройствами кухонки. При этом регулировки следует слегка ослабить фиксирующий вид кронштейна. На завершающей стадии регулировки устанавливается положение ограничителя входа. Эта стадия проводится при отсутствии избыточного давления воздуха в немной системе устройства. При отпущенном винте ограничителя хода с помощью рукоятки на стойке опускают устройство укупорки на флакон с завинченной крышкой до уровня незначительного сдавливания флакона 1-2 мм. И не отпуская рукоятки, затягивают фиксирующие винт ограничителя хода. После этого подают сжатый воздух в систему устройства. И приступают к работе. При работе в горловину флакона помещают вставку пипетку. Накрывают колпачком, помещают на подставку. И, придерживая флакон рукой, с помощью рукоятки опускающее устройство производит укупок у флакона. При переходе на другой тип флаконов все операции повторяются.